здравствуйте уважаемые зрители канала про цветок меня зовут дмитрий Работы в огороде уже завершены ведь началась зима и сегодня я хочу рассказать о том как распланировать свой огород чтобы в нем были чистые проходы между грядок не было никакой грязи и сорняков наверняка каждый из вас сталкивался с такой ситуацией, когда после дождя в огород невозможно зайти без сапог однако есть простой способ Защитить огород от грязи и спокойно заходить в огород, проходить между грядок, в обычных тапках или даже босиком. Хочу вам рассказать о мульчировании. Для мульчирования проходов используют различные материалы. Часто используют агроволокно, либо геоктекстиль. Однако такие материалы стоят недешево. Особенно если у вас большой огород, большой участок, то конечно можно попасть на немалую сумму денег замульчировав все проходы между грядок. Я же использую в своем огороде доступные натуральные материалы, которые стоят дешево или их можно получить абсолютно бесплатно. В первую очередь я использую солому. Солому я беру с собственного поля, ведь каждый год я засеваю рожь либо пшеницу на свободных участках. Это и зерно, это и солома для мульчирования. Солома отлично подходит в качестве мульчи. Ей можно мульчировать как проходы между грядок, так мульчировать и посадки на огороде. Это отличная защита от сорняков. Мульча помогает сохранить влагу в почве, а также в процессе разложения, переработки почвенными микроорганизмами и дождевыми червями мульча служит дополнительным питанием для растений. Для мульчирования проходов между грядками нужен достаточно хороший слой соломы не меньше 15 а то и 20 сантиметров только в этом случае сорняки не будут прорастать и под ногами не будет никакой грязи после дождя если делать слишком тонкий слой например сантиметра 3 либо 5 тонкий слой соломы то конечно же сорняки прорастут и в огороде будет грязь когда идут дожди поэтому учитывайте что обязательно должен быть толстый хороший слой. Это поначалу кажется, что он слишком высокий, слишком объемный, но в процессе э, хождения между грядок солома будет утаптываться, э, уплотняться и этот слой уменьшится. Поэтому первоначально 15-20 сантиметров смело застилайте слой соломы. Второй материал, который использую, это сено. В отличие от соломы сена разлагается быстрее, и в летний период когда идет активная вегетация, когда почва теплая, когда почвенные микроорганизмы присутствуют у нас в огороде, они все это перерабатывают, всю эту мульчу, и сено быстро разлагается. Поэтому, например, если используем солому, то солому мы можем застелить весной, и ее хватит на весь период. То есть до самой осени она полностью не разложится. Но если используем сено, то придется его подстилать несколько раз. Например, застилаем весной, либо в начале лета, когда сена появляется, уже идет сенокос, И затем второй раз во второй половине лета. Также, используя сена, нужно учитывать и другие моменты. Ни в коем случае нельзя использовать сена от газонов, которые обрабатывались гербицидами. Ведь гербициды, применяемые для газонов, для обработки газонов, долго накапливаются в, этом, в сене, в траве. Затем, попадая на огород, отравляют почву и угнетают рост растений. Поэтому, если вы газон обрабатывали гербицидами, то такую траву в огороде использовать никак нельзя. Ни в качестве сена, ни в качестве мульчи и даже нельзя бросать в компост. Такая трава подлежит э, уничтожению, то есть ее нужно вынести за пределы участка, либо выкинуть в мусор. Еще одним материалом, который я использую для мульчирования проходов между грядками, являются опилки. Опилки можно использовать как лиственных пород, так и хвойных пород. Если для внесения в почву, для легкости почвы, лучше использовать все-таки опилки лиственных пород, так как они меньше закисляют почву, то для мульчирования проходов между грядками можно использовать спокойно и хвойные породы деревьев, так как подкисление значительного... Почва на грядках не будет, ведь мы вносим опилки не в грядку, не под перекопку, а лишь мульчируем проходы. Тем более проходы, если вы уж так боитесь закисления почвы, можно дополнительно посыпать, например, доломитовой мукой, либо извести, чтобы такого подкисления не было. Опилки в качестве мульчи могут служить и не один сезон они достаточно долго разлагаются особенно если насыпать хороший слой слой опилок должен быть не менее пяти сантиметров еще одним материалом который можно использовать для мульчирования и он доступный, и можно сказать бесплатный, это древесная щепа если у вас остается много различных веток различные ботвы после обрезки сада например ветки обрезка малины и так далее и так далее можно приобрести садовый измельчитель и делать щепу самостоятельно. В этом случае покупать ничего не придется. У вас будут большие запасы собственного материала для мульчирования. У мульчи из натуральных материалов, таких как солома, сена, опилки, либо древесная щепа, а может быть и кора различных деревьев, которые используют для мульчирования, например, цветников, ей также можно мульчировать проходы между грядок, имеет ряд преимуществ. В первую очередь это цена. Такие мульчирующие материалы, как солома либо опилки, стоят довольно недорого, а зачастую их можно раздобыть самостоятельно. Например, когда вы пилите дрова, либо засеваете участки своего огорода, либо поля с соломой, и у вас есть собственная мульча. Ну, а сено, скорее всего, есть у каждого дачника, огородника. Ведь, как правило, на участках всегда есть участки с травой. Есть плодов... У каждого есть плодовый сад, где растет трава. Эту траву можно скосить и приготовить сено. Во-вторых, натуральная мульча намного лучше, чем мульча искусственная. Например, как вот агроволокно, либо геотекстиль. Почему? Потому что мульча в процессе разложения почными микроорганизмами улучшает структуру почвы. Делает ее более рыхлой, легкой и плодородной. Далее, натуральная мульча хорошо сохраняет влагу. Если брать э, ненатуральные искусственные укрывные материалы, то, как правило, они черного цвета. Под ними почва очень сильно нагревается и уплотняется. Если же мы используем натуральную мульчу, то уплотнения почвы не будет, потому что дождевые черви и различные микроорганизмы рыхлят эту почву, перерабатывают вот эту всю органику, э, и структура почвы улучшается. Если вы хотите спокойно ходить по огороду, После дождя без сапогов, босиком, либо в тапках, то смело используйте натуральные мульчирующие материалы в своем огороде. И у вас всегда будет сухо и чисто. Спасибо за лайки и подписку. До новых встреч!